Мы ведь тоже сегодня, пожалуй, не прочь Твердить о банальностях века Но слева болит неотступно всю ночь Всю ночь не смыкаются веки Нас в братской могиле всего 25 Совсем пацанов еще с виду Нас редко приходят сюда навещать Да мы ничего не в обиде и мы не святые, твердили и нам. Мельчает, мол, был поколений. Но вам тяжелее, труднее, ведь вам Кошмарные сны подлиннее. Пусть годы бесследно теряют концы, Меж нами вонзаются клином. Но были и с нами свои подлецы, Но были и выстрелы в спину. Кому на фронте кормили червей В Ташкенте, а может и дальше Любви добивался у дамы червей С простреленным пальчиком мальчик До первой атаки мы были на ты До первой взорвавшиеся мины И только потом забывали мосты И вспыхнули кровью калины у вас говорят мини-юбки сейчас И сто-мегатонные бомбы У ваших мальчишек морщины у глаз Уходит земля в катакомбы И ваши ребята летят под обрыв Без страха, без крика, без боли И небо собой пополам расчертив Сгорают полночной звездою у ваших ребят от весны до весны Все крепче сжимаются зубы. Ведь если внезапно на тропы войны Их вызовут медные трубы, Не мини-шинели придется надеть, Не мини-винтовки за плечи, Та будет совсем настоящая смерть И пыльных дорог бесконечности. И будет по коже щемящий мороз И горе огромной углыбой И матери будут с бусинками слез И русское наше спасибо За то же спасибо вот тут бы и нам Подняться из братской могилы Нелегкая участь досталась сынам Достанет ли собственной силы